Приветствую вас, представители знака Зодиака Водолей. Посмотрим сегодня, что принесет вам месяц август. Начало его будет еще находиться под воздействием соединения урана и Марса в вашем четвертом доме, который управляется домом, семьей, недвижимостью и может давать какие-то острые, непредвиденные, неожиданные. Ситуации по темам этого дома Плюс до 7 числа будет еще наблюдаться Квадрат к Сатурну От 4 к вашему пятому дому Знаете, такое ощущение, что как-то Или вы будете немножко терять интерес К своей родине, к своей семье Или что-то вас связанное с ней Будет или не радовать, или напрягать Какие-то события перестанут вам доставлять особую радость. Может быть, кто-то из вас захочет убежать, куда-то отдохнуть от семейных проблем или будет уходить от решения семейных вопросов. Ну, знаете, такую определенную дистанцию соблюдать. С 9 по 11 будет действовать квадрат от Солнца к Урану. И это интересный аспект в том плане, что он попадает... Солнце будет во льве, а лев для вас это тема партнерства. Квадрат всегда дает определенное напряжение. Здесь может быть напряжение как с партнером по браку, так и с партнером по бизнесу. Но поскольку здесь делается аспект 4 дом, возможно, возможно, напряженная ситуация все-таки в большей степени с партнером по браку, либо с тем, с кем вы проживаете. С 12 по 14 будет еще параллельно образовываться. От Солнца аспект к вашему Сатурну. Но я хочу сказать, что первая декада августа она крайне неблагоприятна для семейных и устойчивых пар. Что-то в ваших отношениях может тут начать проходить какие-то испытания. Можете ощущать раздражение, недовольство друг другом. Но знаете, что это все временно? Уже ближе к середине месяца. Выглянет солнышко и обстановка улучшится. В месяца обещают быть крайне благоприятным по многим сферам. Мы поговорим об этом чуть позже. К концу месяца Уран станет ретроградным. 24 числа, и он может дать до конца года постоянно какие-то неожиданности по теме дома семьи. Тут могут периодически возникать какие-то непредвиденные ситуации, с которыми у вас будет необходимо справляться. С 25 по 27 солнце будет образовывать квадрат к марсу марс ваш находится также в зоне семьи и снова идет аспект к дому партнерства ну вот конец месяца там буквально несколько дней тоже могут перенести такие конфликтные ситуации с вашим близким человеком ну давайте теперь перейдем к нашей теме любви с 5 по 7 будет образовываться от Венеры благоприятный аспект к Нептуну. Нептун находится в вашем доме денег, финансы, а Венера находится в зоне работы. Значит, скорее всего... У вас могут быть какие-то удачные сделки в этот период, возможность хорошо подзаработать, получить денежку, чем и порадовать своего близкого, любимого человека. Также в этот период возможно возникновение служебных романов, может появиться симпатия со стороны ваших сослуживцев к вам. Будьте внимательны, если вы уже заняты, или наоборот, ну, внимательны со знаком «плюс», если вы еще свободны. С 9 по 8-9 будет параллельно образовываться аспект от Венеры к Плутону. Плутон будет находиться в вашем символическом доме всего скрытого тайного. Я могу сказать, что это крайне неблагоприятный период для каких-либо важных решений в личной жизни но ну, будет желание подавить своего партнера, действовать по-своему, может принести какие-то неприятные там, ссоры, вплоть до разрывов, постарайтесь воздержаться от выяснения отношений в этот период. С 11 числа Солнце перейдет в знак зодиака Лев. Поскольку Лев родственен родственник вашей воздушной стихии, отвечает, за, тем более отвечает за вашу сферу партнерства, наконец. Отношения внутри э, с вашими партнерами пойдут на улучшение. Возможно, перемирение, возможно, получение каких-то приятных результатов от вашего взаимодействия. Что-то начнет вас радовать. Особенно вы это почувствуете период с 15 по 18 августа, когда, когда Ю, э, Юпитер станет в тригон к вашей Венере. Юпитер будет находиться в вашем третьем доме. Это короткие контакты, это путешествия, тоже коротенькие поездки. И в, в тригоне... К, сейчас, поменялась у меня карта. Вот В тригоне к, к Венере, Юпитер, Венера, между третьим и... Седьмым домом это прекрасный период для улучшения взаимоотношений с вашими близкими, с вашими любимыми, с вашими партнерами. Заключение брака, проведение различных торжественных мероприятий. Все должно пройти. Любые поездки, договоренности, они пройдут очень удачно. Между третьим и седьмым домом, да, есть вероятность заключения каких-то официальных соглашений. Теперь, <коспал -соснавиаз> с 16 так, с 26 по 27 будет формироваться, наоборот, напряженный спектр, который подольет масло в огонь квадрату Солнца, от Солнца к Марсу. И, видите, вот этот весь квадрат на небе, он говорит о том, что энергия будет двигаться с напряжением, будет очень тяжело. Вот, каждые вот эти углы, это тупики, это то, что мы будем напираться... Для того, чтобы, ну, прежде чем чего-то достичь, нам придется упираться лбом в стену, что-то решать, прошибать буквально. Это препятствие для достижения поставленных целей. Так вот, для любовных дел это крайне неблагоприятный период, поскольку здесь идет, видите, вот такой вот тригон. Не тригон, извините, а квадрат от Венеры к Сатурну, от Сатурна к Урану и от Урана к Венере. Это все завязывает ваш первый дом, четвертый и седьмой. Но Крайне неблагоприятен для обстановки в семье. Возможно, опять конфликты, ссоры. Поэтому постарайтесь сдержать свое напряжение и выровнять обстановку. Я думаю, что за ночью всегда... Следует рассвет, и все обязательно наладится, если не давать этому ухода в отрицательном варианте. Теперь давайте рассмотрим работу, учебу, социальную активность. 4 числа Венера, не Венера, а Меркурий перейдет в ваш восьмой дом, дом чужих ресурсов, и здесь повысится ваша активность в плане обговаривания, взаимодействия взаимодействия с вашими партнерами для того чтобы улучшить может быть свое или общее материальное положение путем правильного использования их ресурсов. Ну, здесь не только материальное положение здесь в принципе есть вопрос общего либо комфорта либо общей прибыли и правильного его распределения. Особенно будет благоприятно для этого периода с 15 то есть 15-го, 16-го, можете 14 17 тоже учесть Здесь от Меркурия будет образовываться спик Курану, который поможет решить каким-то неожиданным образом самые сложные проблемы Я бы даже сказала оригинальным Кстати, здесь, вы видите, здесь идет улучшение обстановки в доме, в семье поскольку есть аспект «Четвертый дом». благоприятен период для тех, кто занят частным предпринимательством. С 20 по 21 и с 21 по 22 будет образовываться два аспекта. Один из них напряженный, он будет касаться правильного распределения ресурсов. Вы будете видеть какую-то возможность, но она может быть не до конца вам понятна или казаться несколько иллюзорной. Вам поможет взаимодействие именно вашего окружения. Благоприятна будет работа с коллективом. Именно работа в команде принесет вам необходимый Долгожданный результат. долгожданный С 26 числа Меркурий перейдет в весы, это ваш девятый дом, и настроит вас на работу с иностранными компаниями, иностранными партнерами. Прежде всего в договоренностях вы будете прислушиваться к мнению других, идти на компромисс, и также откроются благоприятные возможности для дальних дорог и путешествий. 13 14 15 это благоприятное время для риска особенно для тех кто занят собственным бизнесом 20 0 8 здесь начало перехода Марса, Марса, Перехода Марса В близнецы И ваша активность Из четвертого дома перейдет в пятый Это дети, это хобби, это увлечение Здесь вы можете действовать знаете, Несколько поверхностно Вам захочется как можно больше Обхватить различные информации И вложить это ну, В тех людей, которых вы считаете Либо любимыми, либо своих детей Возможно вы будете в этот период Активно искать место, куда лучше или правильнее поступить вашему ребенку, где ему обучаться, или чем вам заниматься, чем вам увлекаться. Полнолуние в вашем знаке может принести вам несколько такое депрессивное состояние, с учетом того, что происходит, какой-то груст печально вас навеет, но не отчаивайтесь, пройдет один день, и снова жизнь принесет свои новые краски, внесет новые краски в все ваши внешние обстоятельства. 27 числа будет Новолуние. Новолуние будет в Деве. Здесь будет акцент на финансовой стороне вопроса. Причем на, на коллективных финансах, на общих финансах. Это благоприятное время для того, чтобы строить планы, что-то распределять для дальнейшей для дальнейшей деятельности, для получения прибыли в будущем, ну в недалеком будущем. На этом все. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь на канал, он помогает. Подписка помогает продвижению. И до встречи в следующих прогнозах.